Всем привет, ребят! Краткий обзор. Сегодня поговорим о Aptas, когда его покупать, зачем его покупать, какие X-сы можем ожидать. И также затронем тему, когда, самое главное, да, начнутся большие разлоки инвесторов, которые заносили, не инвестировали в данный. Проект, поэтому, ребят, присоединяемся, будет интересно. Сразу буду благодарен, если вы нажмете лайк, поддержку данного видео, подпишитесь на YouTube канал, залетайте в Telegram канал, там информации я даю намного больше. Итак, вкратце, ребят, Aptos, может сто первый раз вообще слышит, да, это блокчейн первого уровня, это новый, это быстрый, это высокомасштабированный блокчейн, который работает тоже на новом языке программирования Move который привлекает и обязан привлекать лучших приложений на данный блокчейн, чтобы те строили, строили для нас с вами какие-то приложения и интересные проекты. И именно Aptos и его команда предоставляют такие возможности и выглядят одними из лучших на данном рынке. Поэтому, ребят, самое главное, что сейчас нас интересует, это спекуляционная часть, что мы можем как заработать именно на цене Аптоса, который называется Апт. Итак, на сегодняшний день 31 место в рейтинге капитализации да, по всему рынка. 11.73 у нас. Цена минус 7% сегодня уже начался такой мини-слив. И смотрите, циркулирующее предложение 187 миллионов в рынке уже а максимальное предложение 1 миллиард и 30 миллионов показывает. Почему так? Потому что здесь работает на Proof of Stake, здесь есть стейкинг валидатор получает вознаграждение, и токенов постоянно увеличивается. То есть максимальное количество 1 миллиард, но уже есть 30 миллионов. Почему? Потому что потихонечку, каждый месяц токены разблокируются по 0,45%, почти по 0,5% и почти по 5 миллионов. И проект, как я сказал, молодой, он уже 6, чуть больше месяца в рынке. Как раз вот 6 умножим на 5 и будет те самые 30 миллионов токенов новых добавилось в рынок. Сразу хочу сказать, именно эти токены, сильное давление на цену, они, конечно же, влиять не будут. Самое главное, что нам нужно знать, это то, что инвестора, первые да, крупные там, фонды, инвестора, которые заносили, первые разлоки начнутся только через 206 дней, 12-11 года. 23 -го года, ну и с последующими разлоками, еще позже. Поэтому, практически к концу года я более чем уверен, что Аптос фонды еще накачают, и он покажет уверенный рост. А фонды сюда заносили на секундочку очень крупные. Здесь в инвесторах такие также как и Binance Labs, это и Multicoin Capital, Circle, Anders Horvitz, как всегда. Он в двух раундах принимал участие. Coinbase Ventures, то есть ребята здесь серьезные и занесли сюда ребят немного не мало, а 350. 000 000. И самое позитивное из этого, что цена данного токена у них была 2 или чуть более доллара. Поэтому, если мы вернемся на график, и вы пропустили рост, который был до этого, я лично Аптос практически весь продал, у меня остались бесплатные монеты, потому что я там три раза увеличил свой капитал, оставил бесплатные монеты, продавал по дороге, продавал там и по 10, продавал и по 14, продавал и по 18. И сейчас даже те бесплатные монеты, которые у меня есть, я сейчас присматриваюсь к покупке и добавлению его в мой портфель. Почему? Потому что, смотрите, сейчас вот да, биткоин возьмем, начинается у нас что-то похожее на, как раз на ту коррекцию, которую я, в принципе, предыдущее видео тоже смотрел. Можете посмотреть, что жду коррекции биткоина, как минимум, да, вынести вот эти стопы в район там 26 тысяч а еще лучше район 24 25 потому что лонгу очень много налипло, и как раз это будет коррекция на где-то минус 20 процентов что позволит выбить маржинальщика вплоть до пятого плеча но на альткоинах можем упасть еще ниже но как бы там ни было Биткоин – это немножко другая история. Нас интересует Аптос. Да? Каким бы путем биткоин не пошел, глубокой коррекции, неглубокой, мы с вами можем набрать, например, Аптос, рекомендую, долгосрочный портфель. Потому что я более чем уверен, котировки даже э, текущие 1.65, я Апто жду выше. И 20 долларов и выше. Поэтому, если биткоин сильно ниже не пойдет, не будет корректироваться и у нас будет какой-то всплеск альткоина, да то Аптос, я думаю, рост покажет. Потому что сейчас у него не показывал. Бо до этого он рос опережающими темпами. И дал немного немало, ни, много ни мало, да, Если мы натянем тут вот с 3.33 до 20. Ну, 5x минимум. Поэтому, конечно же, у нас он ушел в длительную коррекцию. И сейчас он спустился в район 10 долларов. Это коррекция по 0% от роста по Fibonacci 0618, что является тоже неплохой точкой входа, даже для отскока. Потому что если биткоин ниже не уйдет, я более чем уверен, если нам получится набрать Aptos по 10, 10, 40, там, до 11, то мы можем забрать движение плот до 90%, ну, короче, чуть ли не сделать X2, да. Это в краткосроке. Но если мы идем по плохому сценарию, более жесткая коррекция там биткоина, Аптос проваливается. Ничего страшного, я выделил для себя зоны, которые готов добирать Аптос. Это следующая остановка 7-8 долларов, я думаю, интересная. Зона покупки, ну лично для меня. И третье я выделил часть, это зона 5-6 долларов. Аптос ниже уже этих там 5 долларов, вряд ли, я думаю, дадут. Но если дадут, это будет здорово, я там еще докуплю, потому что фондов где-то 2 с чем-то долларов закупка. Если я вижу Аптос по 3, конечно я с удовольствием его буду докупать, потому что к концу года, еще раз повторюсь, я думаю Аптос накачает. Я думаю, если Аптос и будет падать, то он будет падать вот по вот этому нисходящему такому каналу, да, вот сейчас мы его сейчас нарисуем. Вот сейчас он вот так падает, да, мы видим. То как раз вот, это, вот эти точки, как вы видите, здесь 7 долларов, здесь 10 долларов, здесь 5 с чем-то долларов. Это будут самые такие актуальные покупки, самые отличные. Но вы же можете их не дождаться, поэтому рекомендую покупать в зоне 8-7. Либо, как я рекомендую покупать, вот вы выделили на Аптос, например, рекомендую выделять не больше 50% от своего инвестиционного портфеля. То есть вы выделили там 5 или 10%, допустим, у вас это 500 долларов. Вы можете 150 долларов закупиться сейчас. Потому что если Аптос сейчас даст 2 икса, вы будете хоть какой-то позиции. Если она опускается ниже, ничего страшного, вы покупаете еще на 150 долларов. Идет он еще ниже, вы покупаете еще на 150 долларов. У вас уже будет позиция на 450 долларов. И у вас 50 долларов останется, если вдруг Аптос действительно свалится там на те же самые... 3 доллара вы там возьмете еще на полтинник, но цена аптоса она будет насколько ниже против 10, что количество монет у вас будет э, тоже неплохое, даже на 50 долларов. Поэтому средняя позиция у вас получится очень неплохая, там в районе где-то там 6 долларов. А с 6 долларов повторение 20 долларов это уже вам будет 3 икса. Но я более чем уверен, что 20 долларов аптос перебьет и пойдет выше. Возможно, на 30-40, возможно, даже на 50, я не знаю. Но есть у меня такая и чуйка, и просто по истории если смотреть, Layer 1 хорошие блокчейны с хорошими тупыми фондами на борту качает очень неплохо. Возьмите пример Solana, Polkadot, когда все это дело выходило, NIR protocol, и вы увидите, что там никто не говорит о 5 иксах, там 20, 30, 50, а Solana то вообще, да, там можете посмотреть, иксов дала очень много, 200 или 300, я не знаю, там очень много. Поэтому, ребят, ситуация по Аптосуме не такая. Долгосрок я покупать его абсолютно не боюсь. Ордера, которыми я готов зацеплять, вы видите у себя на экране. Повторять это делать или нет, это уже ваше решение. Я никого здесь не призываю. Это показывает только мои действия. И напоминаю, что рынок криптовалют, конечно же, является высокорискованным. Поэтому обязательно, если вы инвестируете, инвестируйте только ту сумму, которая она отложена у вас для инвестиций. ни в коем случае не ту, которую вы не готовы потерять. Также ищите какие-то различные альтернативные точки зрения. Посмотрите еще некоторых мнений и людей. Ну а лучше всего, конечно же, анализируйте сами и принимайте решение самостоятельно. На этом я с вами прощаюсь. Всем вам желаю, как всегда, удачи. Всем профита. Всем пока.